Всем здарова. Так, сегодня что, я покажу? Покажу, расскажу, как вообще вот я пользуюсь автотюном. Сейчас мы послушаем, как всегда все. И <coughs> дальше буду вот разбирать. Что я делаю вообще? Как бы много видео есть, но я просто не видел ни разу, чтобы вот как бы я видел только как вешают автотюны и все больше вот нифига. Вот, ну давай, давай послушаем. Жаркость, давай пошла, на! Если не нужна ему, будешь ко мне не надо Тряпка ты, подстилка, в прошлом весна моя Вспомни, как ушла на левый фланг, ты, сука, втихаря Слушать про тебя устал, прячусь за нотами И до сих пор хуё, что только ты там, что только ты там Так, вот... Я вот буквально вот час назад это записал обработал быстренько и все сразу прошу прощения за сведение на скорую руку ну просто я думаю самое главное показать работу автотюна и поэтому я свел вот ну как бы чтобы было более более ну яснее чтобы он в минус ложился сам вокал вот чем у меня вообще тут есть как я это делаю? Я сначала... Можно, конечно же, пользоваться там мелодайном э, или в автотюне, да? <coughs> Самим вот экран для обработки есть. Вот оно. То есть, нажимаешь на play, он записывает все. Но он не такой уж расширенный, как, вот, допустим, сама встроенная программа в Cubase. Я понимаю, что не все в Кубесе работают, да, там можно ездить через автотюн Ну, в что-то повыравниваешь, что-то там, да, можно, конечно, но я мне пользуюсь. Я пользуюсь только вот автоматическим пультом, вот этим вот, больше нифига. Не трогаю вот эту сторону, вот эту. Я просто нахожу темп минуса. Точнее, э не темп минуса. Тональность минуса. Да, тут c минор Все, вот я поставил c минор вкрутил просто на полную. И поставил альта тенор вокал. Это, как я понимаю, это для мужского вокала. Все. И все. Дофига вибрато Он выдает Там такие места и сделать вот чисто вибрат. То есть он вибрирует прям конкретно. И это бывает, мне не сильно нравится. Обычно все вешают. Вот повешали, да, там, и вот, плети все. Молодцы. Ну, я потом захожу. Вот пич варп такая штука для в, в, корректировки вокальной партии все и вот тут можно увидеть то что вот здесь я просто выровнял на фиксе все вот конкретно то есть я, я еще сильнее вот могу вот если я сделаю вот вот так вот все и в, поставлю пич просто да вот на максимум все но ну, вот, вот все полоса тут можно тюнить прям вообще здесь прям пофигу ну, как бы, я здесь только вот, ну, какие-то корректирую места, вот, какие-то нотки. Эээ, вообще, очень штука классная, то есть, не обязательно ноты знать, тут тут все слышно. На свой слух выставляете, под минус включаете тихонечко минусы и начинаете работать потихонечку. ляп-ляп-ляп. Все. Если у вас звука нет при движении ноты, то вот, вот, можно здесь включить. Все, включили, все слышите. Все, очень просто, тут вот, ну, прям для дебилов придумали, конечно. Шучу. Ну, в принципе, все готово. Больше вообще, в принципе, рассказывать нечего. Я вот, ну, просто не знаю. Что, получилось более менее нормально. Ч Тебе там жаркость. Давай, пошла! На! Если. Просто дело в том, что на скорую руку. И как бы. Я вообще не любитель, когда вот он прям ясно. Вот у меня есть там один трек, короче, где там он просто. Под автотюн вообще прям что-то жестко там перебрал, даже ничего не вра, просто кинул его и все. Вот. Еще такая фигня, когда ты вот неправильно спел. В принципе, ты автотюн вешаешь, и он на этом месте все равно как бы ну, неправильно хватает эту ноту. И получается, вот мне почему приходится бывает вот сюда вот заходить, все это дело выравнивать. Вот. Все. Вот. Допустим, вот я. Здесь я могу просто акцентировать именно то место, где я ну, хочу, чтобы оно прям затюнилось конкретно. То есть я беру, выравниваю в вот эту штуку, ой, просто ее да обвожу, выбираю ее и все. И вот вот здесь вот вот прям вот ее, чтобы она вот прям, прям ну вообще компьютерная была. Ну прям слышно, да. Все, больше тут ничего не надо. То есть для меня вот вари аудио есть автотюн, все, больше я что там не дополняю, там дофига до можно где-то что работать, и мелодайном я вообще никогда не пользовался ну, это мелодайном отдельный плагин, и он подойдет там для других, наверное, программ чтобы работать с вокалом ну, в, в, в таком стиле все, что, у меня тут также прописаны аэро, бэки как бы, вот они, они вот он. То есть здесь у меня вообще все, все я зафигачил, вот чтобы на... здесь у нас хватило так плохо. Все, нормально по нотам и звучит так вот как, ну почти, как мне надо, электронно. <соспит> а вот. если не нужна ему... Вот они, вот они, вот они. Вот, вот, вот. <соспит> Просто всяких там бяк понаделал, на задний план выставил, их обработал, конечно, соответственно, чтобы они более там звучали где-то там за стеной, как будто бы. То есть не мешали основному вокалу. Вообще, вот, ну, когда сильно пере... что-то там, там перетюнишь, звучит вообще как какой-то инструмент, да, там. То есть вот, видно, что я его прям вообще поставил прям по максимуму то есть он был вот такой я сделал вот так ну еще там вообще нота была не здесь она где-то я не помню вот, вот здесь она была я ее поставил вот сюда все тут понимать как бы мало чего нужно Ты просто открываешь и делаешь все это вот, ну прям действительно тут рассказывать, ну, мало чего. Просто сейчас время такое пошло, все на тюне идет, и вот у всех такие вопросы, блин, как там что там, вот, что там, как оттюнить, ну. Все, опять же, зависит от того, если просто некоторые говорят, то что вот у него, блин, тюн такой, он как будто там железным, по металлу, там что-то. Вот. Ну, в принципе, как у меня сейчас, ну, это потому, что я так обработал. Тебе там жаркость! Давай, пошла! На. Да, хотя, в принципе, вот сам это нормально. Да, нормально, да, кстати. Вот. Сами капы нормально звучат. Это не от тюна, за это не потому, что он там скачал какой-то плагин тюной. Вот именно поэтому он такой, или он рукожопый, или что. Ну, в какой-то степени, может быть, рукожопой. Все это делается на этапе сведения вокала с минусом. То есть ты свел его, всякие там частоты повырезал, и ненужные там подобавлял что-то там, уместил вокал правильно в минус, все, тюн поэсил, все звучит, все нормально. То есть, у меня здесь, как всегда, по старинке фаб-фильтр. Я тут повырезал всякой нечисти. вот. Потом вешаю этот компрессор от waves. Тут ничего не делаю, только убираю аналог. Вот он. Шуп, шуп щипит на меня. Все, больше фигище. Ну, чуть-чуть вот громкости подбавил вот это. чуть чуточку и все. Э, то есть тут, тут, тут, тут. Че, чем, чем мы можем услышать? Ну, ну че там жарко с ним? Давай Пошла, на, если не нужна ему Ну что ты Так Ну что ты, тебе там жаркость То есть он дает немного теплоты Опять, ну немного вот Носа дает. Я там вырезаю в, в обработки, в дальнейшей Обработке Вот, ну он как бы громче Немного теплоты такой, не знаю, какой-то Какой-то вот То, что даёт того, что мне нравится В общем вот. Ну чё ты, тебе там жарко с ним? Давай пошла, на, если не нужна им Все, потом добавляю эквалайзер, вот такой от Waves а у меня Ну, редко пользуюсь вот этими плагинами Ну, просто вот решил вот здесь сделать имя Ну чё ты, тебе там жарко с ним? Давай пошла, на, если... А, чё я тут добавил? На 220 я добавил 1 дБ ну, это, это опять же теплота, да, там, да, более я делаю вокал ближе чуть-чуть. Вот, на 320 это вот эффект такого, я не знаю, что это. Ну, как-то вот, может, подачи он больше придает, но это на мой слух, мне так кажется. Я его убрал немного, чуть-чуть, да. 5 ну тут отрел, штрешку добавил наверное 5, 3 дБ для ясности и песка кинул вот до бесконечности Тут вот у меня вот на 4 почти все и он сам по себе, этот вот плагин плагин они звучат вот по-разному он вообще какой-то какой чересчур теплый он мне раньше вообще нравился, но сейчас его редко использую все, потом идет у меня от фабфильтра Компрессор. Тарка с ним. Давай пошла! На если не нужно ему будешь ко мне, не надо. А, тут поставил на один с лишним? Релиз на 309, решева на 3-4. Пережал чуть, ну И. Трэш на минус 26. Все. Громкости немного даже не добавлял я ничего. Оставил. Да, авто я оставил. Все. Вот. Тебе там жарко Давай, пошла. Уже он что-то у меня звучит как-то более более Ну и вот мой старый добрый эквалайзер от Waves. Ой, эквалайзер, простите. Компрессор. Все, вот у меня он тут висит. Опять просто. Я тут немного громкости добавил. Он сам по себе дает плотность и громкости. Вот, все, я как бы его повесил. У и... меня. Все нормально же сюда лазь. Ну чё ты? Тебе там жарко с ним? Давай пошла. На, если не нужна им. Угу. Все, тут у меня уже есть эквалайзер. Еще один. Здесь я повырезал всякие я тоже вот то что вот. После того, после того, как я повесил эквалайзер, ой, эквалайзеров плагинов, да, вот обрабатывал плагинами, повылазили еще какие-то недочеты, которые мне не нравятся. Их я тоже там поубирал. Ну, как бы, в принципе, то, что я поубирал, настройки плагинов и сам звук плагинов, которые я дал вокалу, они, как бы, ну, остаются, в принципе. Ну, всякие резонансы которые не нужны были я их все равно убрал и как нормально все то есть допустим вот без него да Чё ты, тебе там жарко с ним да? вот с ним Чё ты, тебе там жарко с ним давай пошла на если да ну как бы, мало чего можно расслышать потому что не висит десер как бы он у меня висит вот висит вот здесь все тебе там жарко с ним давай пошла на если Сейчас вот я дисплер повешал, и можно вот, вот без этого плагина. Ну, ты? тебе там жарко с ним, да? Вот слышно то, что нос, вот он, нос вот, этот, прям в нос я пою. Хотя на самом деле я не пою, это вот ну, вся вот злость моего микрофона ко мне. Вот без ну этого. чё ты, тебе там жарко с ним? Давай, пошла. На, если не на больше нифига нет и даже потом там не добавлял там стандартам от кубеса ничего ну как бы вообще эту песню не собираюсь ей заниматься просто вот записал как бы обзор автотюна лично которым я пользуюсь ну как я пользуюсь все равно все по-разному пользуются немного в основу просто ложат, кидают на вокалы все. все вот ну в принципе чё все и получилось ну чё ты? Тебе там жарко с ним? Давай пошла. На, если не нужна ему, будешь ко мне не надо. Кратко ты подстилка. В прошлом весна моя. Вспомни, как ушла на левый фланг ты сука в ти. Все, друзья вот такая фиговина кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал все буду очень рад и думают что может быть я ну, продолжу свои там видео обзоры на свои сведения все до свидули